направление кабеля на вязку копию родословной это называется марка так а ну держи это называется марка которая выписана по родословной как кабеля номера совпадают, совпадают да. это марка для чего объясни пожалуйста потому что, марка что люди для того, спрашивают Кабелю разрешается вязка с девочкой, чтобы и в будущем оформить так. этот помет, который произойдет после рождения. И она заполняется и передается, передается владельцу суки. Су да, вот это передается после вязки. в клуб. Да. Передаются все документы тогда, когда, кабель, точнее, когда сука уже оплатила все расходы. Да, мы потом это... Да. То есть марка является подтверждением Подтверждение того, того, что произошло? хозяева суки и кабеля и договорились и рассчитались. Я так понимаю. Если со мной там. Нет, или... эта марка дается на оформление пометов. Правильно. Но она какое после, действие подтверждает? Марка после оформления вязки свершившегося результата, скажем так. Хорошо. Вопрос такого плана. На этой марке по инструкции КСУ. Владелец кабеля должен поставить дату и роспись. Если будет пустая сука, что происходит? Марка пропадает или нет? Дело в том, что кабель перевязывают на следующий раз уже бесплатно. Бесплатно. Бесплатно, По большому счету. Но в любом случае марку надо брать, подтверждать, что кабель пускается в разведение каждый без оценки отлично. Собака не пускает. Вопрос такой по оценке отлично, насколько в требованиях КСУ написано, что эту оценку можно получить первое на выставке. Вот покажи, пожалуйста, у нас последний диплом мы выступали. Вот сверху прямо лежит копия. Вот. Или там, да, вот есть дипломчик. Что мы выступали, получили оценку отлично. И написано, что в том числе можно без выставки при осмотре получить у специалиста клуба. Да? Племсмотр к... проходит раз в год. Ну, некоторые клуб проводят два раза в год собакам, племсмотр. Вот это самая главная оценка, которая дается для разведения. Это просто приходишь в клуб и, назначают, и говоришь... Нет, или они... Назначают в клубе там, день, это своего рода выставка. Своего рода выставка. И поэтому приходят все собаки, так же самое как бы ну, осматривается специалистом, проверяют измеряют ну и лучшему выдает типа разрешение. то есть это повязать. типа маленькая выставка только Совершенно без аншвага без вот этих всех Совершенно там верно, э, да. представлений корма и всего остального ну бывает такое что например получили оценку и как бы клуб хочет как-то пашить своих питомцев и соответственно устраивает им такие маленькие шоу но без приглашения там дополнительных понятно. там понятно мы все документы перечислили то есть давай еще раз вернемся владелец кабеля Обязан предоставить владельцу суки после, после, совершенного, после совершенного акта первая Марку, подтверждающую марку, да, ему, но Это он должен еще показать до того, как сука станет замок с кабелем То есть все документы желательно оформлять до того, да? Естественно, все, так же самое, как мы суку готовим перед вязкой, так же самое мы готовим кабеля Документы все должны быть на руках заранее потому, что, потому что в момент э, вязки уже потом произошло, а вдруг этот, ну, не буду говорить, что, ну, ну, кабель там или сука какие-то имеет погрешности в своем здоровье, в своих ну, внешности. Так, второе э, родословную копию, да? Копию родословной, марочку, так как она идет в клуб, там, где сука будет регистрировать помет. Так, и... Копию племенного сертификата. Да, вот, вот есть он Копию там, да. выставочных оценок и титулов, которые, пер... которые, которые передаются потом детям, щенки родились, им делают общую пометку. с общепометкой выдается потом шинячья карта, в которой указаны папа, мама адрес там ну, бы, кому это продали потом приходят люди в регистрационную за документами на родословную а в родословной уже указывается папа чемпион там мама чемпионка и от этого как бы, ну, дети имидж растет, имидж растет. Все. Все, по, по мальчику документов. понятно это по мальчику ты хочешь забрать копию документов в это, да. вот, дрессировки. это вот. если рабочие качества да Договор аренды, если собака находится в аренде. И тесты по здоровью, если они есть. Ну, желательно, я читал, там дисплазию, да, они да. просят? Да, ну, дисплазию. опять же такие дисплазия. Дисплазия, она сразу видна, любой... Э специалист судья на выставке он это заметит ее никак Наверное, не сомневается да. совершенно верно там имеет значение как собака ходит движение почему на выставках смотрят движение потому что это сразу показано какие-то отклонения. отклонения от здоровья совершенно верно да. поэтому и существуют выставки поэтому существуют э, племенные скажем так пытаются отобрать лучших лучших из худших опустите... которые Естественно, которые худшие, либо получили кабели оценку «Очхор», они не допускаются для разведения. Для разведения допускают только собаки с оценкой «Отлично». Так, по мальчику прошлись. Алексей, расскажи, пожалуйста, про девочку теперь. во-первых, во в Кинологическом союзе Украины необходимо взять направление навязку, где со стороны владельца сутки должна быть написана кличка, номер родословный, ее фамилия, имя, отчество владельца, адрес проживание, вот. точно так же потом заполняются эти же данные на кабеля, вот. основное что, расчет завязку в форме произведен, описывается в какой форме произведен он и на... за... описывается сумма. Это в каком документе? Договор? Это, вот это, это вам, вам дали, да? Направление навязку. Ага. Напра... Направление навязку это говорит о том, что собака готова, что она состоит в клубе, что щенки по вот этому документу уже будет понятно, что они с документами, что они произведены от производителей, которые участвуют в выставках, участвуют в не на, улице, не на улице, да, скажем не так? Не на улице, совершенно верно. И на фоне вот этих вот всех документов Выдается щенячья карта. И вот еще хочу укрыть то, что вы задавали. Здесь есть вот, эм, такая статья. Особое условие, если сука остается пустой. Да. Которая тоже заполняется владельцами. Совершенно и суки, верно. и кабеля. И здесь, если сука остается пустой, то следующая перевязка бесплатная. Перевязка бесплатная. бесплатная. Mm. Вот. Подписывается владельцам кобеля. кобеля и суки. И все. И она сдается... Сдается в клуб и да. ждете того момента, когда пройдут щенки с этими документами, что мы получим у вас. И После того, как щенки появились, уже марка? этот документ нет, сдается. Нет, в течение нет, дней 7 А это 7 сейчас дней. вы приедете Про... и да, должны сдать. Да? Вот это а. эти документы ваши, марку, и вот это, а. подписанное вами и мною, вы передаете. То есть они там уже ожидают. Они ожидают да. уже щенков. А потом на фоне этого, что щенки уже родились на пятые сутки, не раньше, ну, как говорится, не позже пяти суток осмотр. вы должны поставить нет а, на десятый осмотр что да? щенки родились осмотр вообще да десятый там двадцатая сутки как бы все, да. в принципе все понятно да еще какие-то может нюансы есть расскажите задавайте вопросы Задавайте вопросы. так у нас были в гостях значит Алексей это владелец суки приехал к нам с города Мариуполь представься пожалуйста чтобы люди могли понять и можешь телефон свой назвать Елена Долга, инструктор, кинолог, судья международной категории, ну, грумер. Можете обращаться? Вот и повязки по воспитанию. Город. город Николаев, мой номер телефона 093 девяносто три, три, четыре, пять, Спасибо. всем. Да так все, спасибо, ну, ребята, спасибо. за информацию. Будем надеяться, что она принесет много положительных эмоций нашим зрителям. Всем пока!